Приветствую всех любителей видеоигр. Продолжим нашу игру Трактуеми, по-моему, ну или игру Заранина. На самом деле я некоторые кнопки забыл. Блядь, взял, сюрикен потратил. Хотел вспомнить, какие кнопки за что отвечают. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Это по сюжетке. А если я в другую сторону пойду сейчас? Отлично. Потому что я помню, что у нас момент заключ... закончился на том, что мы а, во! Вот, повышенный запас выносливости. Во. Тут они уже у нас кого-то убили. Теперь можно спокойно идти. Осматриваться надо не забывать. Желательно в нескольких сторонах, так как без этого никак по-другому. То есть, у нас мы сейчас уже играем за взрослого ранина. Уже за главу. Поселение или это? Ну, как бы да, это как поселение. Я отбиваем. По мосту не пройти Но если понадобится Я проложу новый путь. Ну черт побери, падай Отлично Решительность и дисциплина способны свернуть горы Так, меня один раз задели У меня, кстати, чекпоинт оказался, к сожалению, прям с момента, когда я их еще не убил Не было, судя по всему, сохранения, когда я их убил что немножко обидно. Но вот здесь вот у нас есть чекпоинт, поэтому все нормально. Как тебя там использовать, на? Отлично. Тоже мне славно дело репу строить. Мы должны быть в облаве. Да брось, работенка-то не пыльная. Прохождаемся тут. Ух ты, ни хрена их тут. Блять, блок, блок. Отлично. Отлично. Отлично. блядь, блок вроде поставил, но он почему-то не поставился. Да блять, почему он взмахнул меньше, если я взмахиваю раньше? Так, быстрая комба с оглушающим ударом в конце. Блин, да ну никакой ни хрена себе он оглушающий. Ни хрена он не оглушающий. Так, как еще раз можно посмотреть? Звук играет это не то. Это не то. Как посмотреть, какие у меня есть... Вот. Журнал, артефакты, навыки. Uh, XX, XY. Контратака, блокировка, контратака, атака с разворотом, контратаки, навыки обороны, прочие навыки. Это разворот, бусерикен. А где вот этот вот навык, который я открыл? А, вот. Раз, два и три. Шквал легких и быстрых ударов, которая завершает мощное оглушающие штаки, но блокируется и не требует выносливости. А, которая и не блокируется и не требует выносливости. А, вот, вот, сейчас получилось. А почему сейчас не получилось? Ну-ка. Да стой, стой. Как-то то работает, то нет. Почему? Да что за фигня? Ну ладно. Это мы уже проверим после. Нас тут поранить успели, поэтому надо зас засохраниться. <coughs> Побежали вниз. А, вниз не дают побежать. Ладно, бежим наверх. Бежим потихонечку, да убиваем всех подряд. Так, новый навык. Вы можете добить оглушенных противников с помощью завершающих ударов самого немного в своем собственное здоровье. Ага. Твои товарищи уже отправились в Юме, но тебе не обязательно умирать. Ты слишком медлительный, чтобы конец от одного молниеносного клинка, самурай. Посмотрим. Ах ты, блин. Блять, я же блок поставил. Ах ты, сука. Блять. Блять, он меня победил. Ну ладно, ладно, ничего страшного. У нас тут есть чекпоинт. Я бы игра подразумевала, что будет немножечко сложновато. Чуть-чуть, стоп. Что это? Что это? Возьми Отлично, получен бисюрикен, отлично. Ах ты сука. Ага, он два удара наносит, так же как и мы. Блядь, меня почему-то не работает этот комбо-удар. Вот так, ладно, пусть будет так. Но почему-то комбоудар не срабатывает, хотя он открыт. Сюрикена на него потратили, ну это ладно. А, вот еще один. Мы можем иметь два сюрикена. Так, мне сюда срочно, по Да что, да, он никуда не идет. О, чекпоинт, отлично. Так, мы можем подняться наверх. Стоп, стоп, стоп, стоп, рано. Рано подниматься наверх. Можем же пойти вниз. Нет, а влево? Влево некуда. А вправо? Отлично. Так, что это? Еще один сирюкен. Какая-то статуэтка. Найди новый предмет. Ну ладно, брошенная статуэтка. Не страшно. Нам главное улучшение получать. Здоровье там, выносливость. Без этого никуда. Так, наверх теперь. Тихо. Блять. Тихо, тихо. И... Так проще всего их убивать Сначала поставить блок, а потом уже их лупить Или пока бежишь Потом ставишь блок Все, почти готов Он будет здесь в любой момент Скорее, стараюсь так как быстрее как могу Ага, я понял Тихо Ага Блять Отлично так, мост разрушен. Ничего, проберусь к следующему переваре по старым шахтам. <свы> ух ты, ух ты. Так, обратно, обратно. А, я все, я слез и уже никуда не могу, понятно. Хотел наверх пройтись. По-другому немножко, ну ладно. Так, здесь мы будем идти аккуратно. У -у -у -у -у -у. сейчас было страшновато, что я выбрал немножко неправильный путь. И придется начинать с чекпоинта. А чекпоинт, как вы помните, был далеко. Получается, чекпоинт это место, где я молюсь. А, вот, вот, вот. Чекпоинт, отлично. Так, этот что-то там кинул. Подожди, я что-то потерял. А, Басирикен. Отлично, наверх. Проще с ним одним разобраться, нежели это самое. Нам обещали участие в битве. Ты пацаны. баба там четверых или пятерых зацепил, не знаю Но их надо добивать Ты теперь в безопасности благо... а, благословен, юноша Ты не видел моих союзников? Нет, но слышал, как эти демоны обсуждали отправку узников в Камеваку. Значит, туда и направлюсь Дохранят тебя предки, друг мой Отлично, а их добивать-то не надо? Судя по всему, не надо. А, это я и прошел, типа. А -а -а -а -а -а. То есть у меня было два варианта: честный бой или нечестный бой. Я понял. Ну, как, повезло. Я скажу так, повезло. Так, а можно мне наверх? Отлично. Отрезал веревку. А, нет. Не отрезал. Ну ладно. Так, вверх и вниз. Сначала наверх. Или мне сначала лучше вниз. Сейчас мы поймем. Наверное, мне лучше сюда сначала сбегать. Смогу ли я? Да, да, да. Сюда пойдем. Оп-оп-оп. Толкаем. Вон там что-то ценное просто лежит. Не развалилось ли бы тут все? Найди новый предмет. Не знаю, дают ли нам что новое за эти предметы, но... Будем пока их собирать. Ладно. Если уж находим. Почему бы и нет, собственно Думаю, что я разделю серии минут по 30, наверное Они такие, как бы, не очень экшовые, Больше сюжетные, немножко сражений На мечах По таким ливням и простудиться недолго Ух вот ты, блядь Времени немного, надо быстрее с этого дерева валить Я же говорю Хорошо, что я с него ушел Так, пойдем направо сначала, да? Нет, пойдем в другую сторону. Тут чекпоинт, значит, что-то здесь не так. Так. Найден новый предмет. Три обезьяны. Хорошо. Достигнут максимальный запас сирюкенов. Бой сирюкенов, это именно не сирюкена, а кунай в своем случае. В нашем случае. Так, отлично. Где-то там кошка ругается. Враги в доспехах, бронебойные атаки и завершающий удар эффективны против врагов в доспехах. Понятно, спасибо. Стоит на месте, прохода нет. Пусти громила. Ни за что. Блять, а почему он не работает? Понятно. Блять, да тихо, тихо, тихо. Наконец-то. Наконец-то. Простая мощная комбо-атака. Открыта. Отлично, ладно. Это, конечно, все круто. Но могу ли я пойти куда-то вниз? Враги в доспехах, но это понятно Это мы поняли Никуда больше не могу пойти А, вот сюда, нет, не могу А, это ветер, говорит, я думал, кошка Прикиньте Я думал, кошка Ору себе, просто Как мне так могло показаться? Что... Ой, где я? А, менюшка Ну, она не повели их, бедных А, свои. Там внизу какое-то дерево можно было повалить. Интересно, что за дерево. Опа. А, от я понял. Побежали выручать. Дрянь не трогай меня, отойди от нее живо. Так, ну тут, вот, по крайней мере, не видно. Так. Теперь вы хотел сказать в безопасности. Блин, как у меня задел? Я блок держал, схуяли! Я сейчас блок держал, блядь. Вот сейчас был нечестно. Так, я могу только влево. Сжали, здесь мы ничего не сделали. Так, отлично. Так, в энергию восстанавливаем у нас одна хпшка осталась. Либо нам пизда, либо мы сейчас находим чекпоинт, и все хорошо. Вверх-вниз не могу, только влево-вправо. Так, отлично. Говори, где тайник, о котором он рассказывал, не то тебя ждет участь. Блять, взяли и скинули, твари. Так. Да, блядь, я же держу блок. Ну что такое? Почему меня пробивает, сука? Ладно. Так, а то хотел сказать, что выносливость кончается И это самое И я Успеваю его добить Спасти селян Нет, какое жестокое убийство Он мертв, мертв Так, понятно Идем спасать селян Они забрали все, нам никто не поможет Это демоны Так, как я понимаю, могу пройтись по домам И что-нибудь найти интересное, да? Так, отлично. Запас... А, повышен запас выносливости. Спасибо. То есть, в принципе, я могу так вот по домам, да, пробежаться, не? Да, думаю, что да. Отлично. Блять, надо запомнить, когда они атакуют снизу, а я так могу? Нет, могу. А, удерживайте... Б, У, А. Ну, короче, это уклонение Хорошо, оно отнимает выносливость, я понял Так, у кого-то сожгли Так, давайте-ка наверх пробежимся наверх... наверх я ходил Наверх я ходил Бросайте все и уходите Да что там, не забывайте читать В случае чего. Так, здесь я ничему помочь не могу Так, чекпоинт Внутри кто-то есть Так, толкаем, я понял Сейчас мы что-то спалим, но поможем. Так. Нет, стоп, а еще куда-нибудь можно сбежать? Наверх, например? Наверх не могу, понял. Так, они сказали, что внутри кто-то есть. Надо помочь. Естественно. Ух ты, блядь. Ах ты, сука. Да, блядь, я же держу Блок. Меня это начинает бесить А, я, блядь Блядь, да отойди Понятно Понятно Так, ага, мы с этого момента, хорошо Так, он сказал, что наверху кто-то есть Идем наверх сначала Да, надо сначала его бить тяжелыми атаками Потом легкими Наш по-другому, в принципе, никак не получится Так, ага Отлично Спасаем, пока помогаем пока кому может Блин, я мне кажется, я что-то упустил Ну-ка, беги-ка назад Я что-то точно упустил так, это понятно. А наверх? А, я больше никуда не могу. Наверх я подняться не могу. Блядь. Ну ладно, надо было там пробежаться просто вперед немножко. А я, значит, сразу наверх полез. Эх, неудобно, конечно. Ну ладно. Ух ты, блядь. Бесчинствуют твари. Не, это, конечно, очень тяжело. Помоги нам, он в доме Хорошо не ему. Тихо, блять, понятно То есть нас это в принципе оглушает Есть что у нас? Есть, отлично Так, здесь я ничего взять не могу Все, ему я помог, здесь чекпоинт Пока рано идти в чекпоинт Могу ли я пойти наверх? А, стоп, я могу с ним поговорить. Он убит, уходите, пока другие не явились. Спасибо, спасибо. Так. Получены боссерикены, но у меня их максимум. Тихо, тихо. Отлично. Тихо. Отлично. И беги, беги сюда. Опа. Блин, хотел его в этот самый Блин Врасплох взять О, Вот так-то говорится, врасплох Так, нет, подождите а, Ага Я не знаю, куда мне идти, в какую сторону Тут везде творится какой-то пиздец По-другому и не скажешь, реально Так, чекпоинт берем Просто реально, куда бы я ни пошел Везде творится какая-то хрень. О, получится запас здоровья Отлично, спасибо. А! Все, больше не, некуда идти. Как хорошо, что я вернулся, запас здоровья реально очень важен. Чем больше я смогу хотя бы на себя так переносить. Все, побежали рубить дальше, ребят. Так, я могу пойти наверх. А это обратно. Хорошо. Значит, я, я умираю. Так, спасайтесь. Так, у нас есть два пути. Пойдем сначала сюда. Так, здесь опять чекпоинт. Ладно, зайдем в дом. Ага. Ну иди сюда, блядь. Ах ты, сука! Отлично. Назад, XXX. Ага. Так, атака спорту, две дополнительные атаки. Ага, все, я понял. Ну, как-то сложно все это понятно, ну ладно. Просто оно, в принципе. Так, сначала сюда мы забежали, да, взяли чекпоинт. Потом мы забежим, наверное, сюда, получается. Да. Отлично, я был первый. Блять, ставил, ставил блок. Тихо. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Следующий. Ага. Блять, держишь вроде блок, ну и все равно похуй. Меня это так бесит. Вы даже не представляете. Так, ага, еще парочка. Тихо. Сюркенов нет, я понял. Ага. Или я просто не успеваю вовремя поставить блок так называемый. Ух ты. У него было оглушение. Так, пойдем обратно. Я просто... Реально не понимаю, когда нужно куда идти. То есть вот я у них в доме вроде помог, но тут дальше куда-то можно заходить. Так, он умирает. Я пытался им помешать, но... Но... Вы сделали, что могли, прошу. Скажите, вы видели еще таких, как я? На главной площади. Осторожней. Спасибо, друг Так, тут что-то есть Найди новый предмет, я понял Запас выносливости Блядь, я тут столько выносливости собираю Так, а где главная площадь? А Ага, значит я сделал все правильно Пришел, помог И пошел теперь дальше Все, отлично, здесь Здесь вроде ничего не сверкает нигде Влево-вправо я могу ходить, но вверх-вниз нет. Ага, все, хорошо. Побежали. Так, здесь я, значит, все выполнил. И все плачут, всех так жалко. Так, еще один. Тихо. Тихо. Отлично. Отлично. Тихо. Иди сюда, блядь. Боишься? Сука, бойся, бля. Ах ты, блядь. Мускай... Да ладно, он быстрее. У меня это. Как это сказать? Контратаку совершил. Так, еще один. Ага, ага. Ага. Ага. Тихо. Отлично. Пока не поворачиваемся к нему в самом конце. Оп-оп. Вот так. Отлично. Также. же. Оп-оп. Вот так вот мне нравится. Вот так хорошо идем. Ух ты, блядь. Тихо падай там где-нибудь, не на меня. <laughs> а, я здесь никуда не понял. Никуда не могу пойти. Дерево упало, хоть не на меня, это главное. Так, у нас есть куда? Несколько вариантов, да? Или нет? Есть вариант сюда. А варианта наверх нету. Понял, принял. Здесь взять нечего. Идем спокойненько здесь. Так, сейчас кого-то найдем в доме. Нельзя в дом. Опа. Так, разворачиваемся. Блять, он дотянулся до меня. Сука. Ждем, когда у него выносливость. Нет, не ждем. Тихо. Тихо, разворачиваемся. И спиной ждем. Хлоп, хлоп. Опять. Хлоп, хлоп. Блин, Мне нравится, только жизни мало осталось Чекпоинт можно, пожалуйста? Чекпоинт? Дайте чекпоинт, бля Так, предмет ярости позволяет разблокировать Или улучшать навыки для атак Судя по всему, я уже взял Один такой А, у меня боссерикены есть Я дурак, не использую Ну ладно, о, светилище Светилище, светилище Фух, я здоров они полезли на крышу. Убийцы, они пошли в ту сторону. На помощь. Ну, им помощь, конечно, нужна. Пойдем на крышу. Интересно, до какого-нибудь более-менее чекпоинта дойду. Тихо. Так. Тихо, тихо. Один удар, ладно, не страшно. Ух ты, ух ты. Блять. Лови. Блядь, как быстро он... Как быстро он восстановился после моей атаки. Так, я пропустил уже два удара. Жесть. Лови. Отлично. Лови. Отлично. Не, так-то полезная штука. Отлично. Так, отходим, отходим. У нас очень мало выносливости. Отходим. И... Отлично. Ах ты, сука. А. Инициатив на моей стороне. Блин, выносливость качается. О, кончается очень быстро. Попьем пока потихонечку. Угу. Так, где-то враг. А, вижу, вижу, козла. А можно срубить мост? Нет? Жалко. Так, значит, сначала парируем его атаку. Отходим. Дальше опять. Блять. Да блять пиздать еще гол. еще парочку отлично 3 хп осталось три удара и то три легких удара не забываем есть еще и тяжелые удары так есть можно по проходок наверх надо все-таки всю территорию осматривать изучать почему нельзя их просто убить ты же знаешь что она мне любит любит сначала поиграть так Потом разворачиваемся спиной к нему. О, тихо. Да тихо ты, блядь. Я случайно один раз лишний раз развернулся. Пизда мне, пизда мне. Да. А я его почти убил. А где чекпоинт? Пиздец далеко. Пиздец далеко. Опа. Серюкен, иди ко мне. Да ладно, максимальное... ...предпасов, количество. Обидно. Значит, придется тратить. Хотя бы один сейчас потратим. Тихо. Лови. Тихо. Блядь, я всегда забываю, что они дважды атакуют здесь. Дважды. Тихо. Тихо. Тихо, тихо. Тихо. Ты сейчас когда нибудь добегаешься ко мне, блядь. Ага. Допрыгался, блядь. Опять два удара пропустил. Представляете? Опять два удара пропустил в том же самом месте, блядь. Я охренею. Так. Блядь. Три уже удара. А почему? Почему ты не можешь после этого удара быстрый совершить? И два он не может совершить удара здесь. Меня это прям бесить начинает. Все, отлично. Еще два удара, бля. Ой, выносливости нет. Ой, все. Блин, а где какой-нибудь чекпоинт я там не знаю, там переход, там не знаю, там, там, сюжетная минутка. Так, тихо. Ах, ты не успел. Давай еще разочек. Ладно, так сойдет. Ух, ты ж охренеть, вас тут столько. Тихо, тихо, ждем, ждем, ждем. Пока будем легкими колбасить Хотя, давай бы пары мощных мы сделаем Надоело блокировать просто Он вообще в этой броне, а у меня брони нет Почему? Не, хотя я в принципе много ударов переношу В отличие от них Да, как бы не так много Отличный чекпоинт Вот Главная площадь Если Маримитсу и остальные еще живы, то они там Судя по всему, сейчас это будет последний момент до чекпоинта Да, сейчас мы с ним сразимся. Наконец-то явился. Тебя уже здесь все заждались. Ебать их, сжечь собираются? Или так просто привязали, чтобы не, не рыпались? Ах вы суки! Так ты и есть тот самый тиран? Или просто пес у его ног? Пролить кровь во имя его — великая честь для меня. Твои друзья и родные твое будут твое следующими. Твое Ах ты, сука, крыса, ебаные. Все бесполезно, их теперь твое не твое спасти. Твое так, твое об... твое так твое ты им твое точно твое не грозишь, твое потому твое что твое не твое найдешь твое отсюда твое живым. Не уйдешь отсюда. Так, у меня, в принципе, катан она побыстрее. И он третий удар не совершит. Только два. Хорошо. Тихо. Ага. Ага. Блять, выносливости уже нет. Пиздец. Тихо, тихо. Все, копим выносливость. Он вернулся в бой, но мы копим выносливость. Так. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Отлично. Би добиваем, добиваем. Давай, блядь, он три удара совершил. Тихо, тихо, тихо, тихо. Выносливость, выносливость. Он решил подождать. Как это мило с его стороны, блядь. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Бурикен! Ха -ха -ха. Просто низко его убил с в конце, блядь. Такой убийца, как ты, не заслуживает пощады. Зря тебя так волнует моя погибель, ка а на кону гораздо больше. О чем это ты? Пока ты здесь проходишься, мой повелитель направился в твое поселение. Подумай о тех, кого любишь и кого оставил без защиты. Вот сука. На это будем заканчивать, дорогие друзья. Так что продолжим. Блять, отец теперь в Йоме. Вселению нужен лидер. А что за переходы? Им должна стать ты, Айка. Ты сильный, и тебя уважают. Я осталась одна, но я не поведу свой народ. Ты не одна, я позабочусь о тебе, клянусь. Как когда-то поклялся ему. Это флешбеки. Обо мне не нужно заботиться. Просто обещай, что будешь рядом. А, так вот к чему это. Вот, его сейчас не будет рядом, и ее убьют. А, обещаю, сказал он. Но их всех поубивали. Ну пиздец, бля. Пиздец, нахуй. Побежал спасать, когда... Нужен был городу Если ее убили Это будет трендец. А, то есть пока я бежал Они поняли, что я ушел И решили напасть А на этом все, мои дорогие друзья Посмотрим, что у нас будет сайка В следующей серии Спасибо, ребят, за просмотр Подписывайтесь на канал Ставьте палец вверх Предлагайте игры для обзора Спасибо, ребятушки. Пока-пока.